Игей, пассажиры канала Немиркин. В комментариях мы надеемся на вашу дальнейшую любовь и поддержку. С этими словами давайте начнем. Многим из нас кажется, что мы не заслуживаем того, чтобы наши мечты сбывались или чтобы с нами происходили хорошие вещи. И иногда, независимо от того, как далеко мы продвинулись или как многого мы уже достигли, мы все равно не чувствуем удовлетворения. Почему так происходит? Ответ не так просторичный. Скорее всего, дело в том, что мы испытываем чувство ненависти к себе. Ненависть к себе определяется как ненависть к себе, которая часто проявляется в виде гнева, самосаботажа, негативного мнения о себе и низкой самооценки. Человеку важно осознавать свои чувства и отношения к себе, чтобы начать меняться к лучшему. Вот семь признаков того, что вы, возможно, страдаете от ненависти к себе и просто не знаете об этом. Во-первых, вы сами себя уничтожаете. Ненависть к себе делает вас худшим критиком. Следить за своими недостатками – это хорошо, но не давать себе возможности дышать – это следствие огромной неприязни к себе. Вы думаете о себе очень жестокие вещи и часто придаетесь жалости к себе. Настолько, что самобичевание стало для вас ежедневной привычкой. Все совершают ошибки, но вы так строги к себе, что не можете простить, когда ошибаетесь. Вы быстро обвиняете себя, когда что-то идет не так, даже если это не ваша вина. Вы никогда не хвалите себя за хорошо выполненную работу, а наоборот критикуете себя за малейшие ошибки вас мучает чувство вины, никчемности и неадекватности, которое проявляется в виде частых жалоб на себя и свою жизнь. Во-вторых, вы чувствуете себя неуверенно рядом с другими людьми. Если вы обнаружили, что другие люди заставляют вас чувствовать себя неуверенно по отношению к себе, возможно, пришло время спросить себя «почему?». Скорее всего, это происходит потому, что вы постоянно сравниваете себя с ними и чувствуете, что никогда не сможете соответствовать им, что бы вы ни делали. Подвергать себя такому суровому осуждению – верный признак того, что вы ненавидите себя. Когда вы смотрите на кого-то другого, вы всегда сосредотачиваетесь на том, что у него есть, а у вас нет, и это делает вас неблагодарным за все то хорошее, что у вас есть. Вы не можете избавиться от чувства вины перед самим собой, когда находитесь рядом с кем-то счастливым, уверенным, умным, привлекательным или успешным. В-третьих, вы пренебрегаете заботой о себе. Хотите ли вы, чтобы ваши близкие были счастливы и заботились о вас? Скорее всего, вы сразу же ответили «да». Потому что, когда вы любите кого-то, вы хотите для него самого лучшего. Так что если бы вы действительно любили себя, вы бы тоже хотели этого для себя. Вот почему пренебрежение заботы о себе – это форма ненависти к себе. Вы плохо спите. Вы неправильно питаетесь. Вы не занимаетесь спортом. Вы не стараетесь хорошо выглядеть и не делаете того, что делает вас счастливым. Дело не в том, что у вас нет времени или вам не хватает заботы. Скорее, вы отказываете себе в баловстве из-за глубоко запрятанной обиды на себя. Если внутри вас идет война с самим собой, то правильным будет позволить себе показать это и внешне. Поэтому, когда вы смотрите в зеркало, все, что вы видите, это изможденное отражение, недостойное любви, и это вам нравится. В-четвертых, вы не позволяете себе быть счастливым. Вы пессимист, который быстро находит негативный аспект в любой ситуации. Вы опасаетесь комплиментов или похвалы, потому что они кажутся издевательскими. Вы не видите себя в позитивном свете и отказываетесь верить тому, что говорят другие. Однако вы принимаете их критику близко к сердцу, потому что она укрепляет ваше мнение о себе. Вы не можете позволить другим людям помочь, так как считаете, что ваши проблемы – это только ваши проблемы, и вы их заслуживаете. Вам трудно чувствовать себя хорошо, и именно это высасывает всю радость из вашей жизни. Вы возмущаетесь тем, какой вы есть, и лишаете себя всего, что хоть отдаленно напоминает восторг. Это лишь несколько способов, которыми вы лишаете себя счастья, возможно даже неосознанно, поскольку вы гнаетесь в своей ненависти к себе. В-пятых, вы изолируете себя от других. Вам трудно поддерживать отношения с другими людьми, потому что вам кажется, что вы не заслуживаете их любви. Часто вам кажется, что их внимание и любовь – это бремя для вас. Вы не считаете себя достаточно хорошим, чтобы оставаться в этом кругу. Поскольку у вас низкое представление о себе, вам кажется, что они осуждают и вас. Может показаться, что они делают вам одолжение, включая вас в свой круг, поэтому вы остаетесь в стороне, потому что считаете, что без вас им будет лучше. Вы чувствуете себя виноватым за то, что общаетесь с ними, потому что считаете, что ваше присутствие – это вторжение в их жизнь, и вы сдерживаете их. Ваша неспособность любить себя заставляет вас не желать принимать любовь и от других. В результате вы изолируете себя, чтобы не причинять неудобства другим своим присутствием. В-шестых, вы создаете видимость для других. Когда вы находитесь в одиночестве, вы ведете себя по одному, а когда находитесь в окружении других людей — по-другому. Вы носите маску и не позволяете другим людям видеть вас настоящего, потому что ненавидите себя. Вы так стараетесь соответствовать и нравиться всем, что постоянно мечтаете быть кем-то другим. Вы стыдитесь своего истинного «я» и думаете, что никто никогда не сможет принять вас, поэтому вы предпочитаете притворяться тем, кем вы не являетесь. И в седьмых, вы боитесь мечтать по-крупному. Амбиции и большие мечты пугают вас. Вы подавляете свои надежды и стремления, потому что думаете, что никогда не сможете их реализовать. Так в чем же смысл? Вы смотрите на себя свысока и на все, что вы можете сделать, и отказываетесь покидать свою зону комфорта. Возможность неудачи и отказа пугает вас. Вы легко впадаете в уныние и чувствуете свою никчемность, как только сталкиваетесь с неудачей. Вы отказываете себе возможности расти и не получаете опыта, потому что не верите в себя. Ваша неуверенность в себе мешает вам увидеть свои возможности и позволить себе добиться успеха. У всех нас есть множество саморазрушительных моделей поведения, которые токсичны для нашего психического здоровья и эмоционального благополучия. Многие из нас борются с чувством неуверенности, пустоты и никчемности, что иногда приводит к ненависти к себе. Осознав свою ненависть к себе, вам будет легче преодолеть ее, и со временем, терпением, поддержкой и самодачей вы сможете научиться любить себя и жить более счастливой и здоровой жизнью. Напомнили ли вам эти пункты кого-то? Может быть, себе? Можете ли вы теперь понять, откуда берется такое поведение и почему? Помогли ли вам эти пункты определить свои эмоции и поведение? Пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях ниже.